Эй, Палата Немиркин, добро пожаловать обратно на наш канал. Согласно статистике, только небольшой процент из вас, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Если вы еще не подписаны и вам нравится то, что вы видите, подумайте о том, чтобы нажать кнопку подписки. Это поощряет использование алгоритма YouTube и продвижение большего количества нашего контента о психическом здоровье большему количеству людей. Вы когда-нибудь задумывались, привлекательны ли вы? Если вы когда-либо обсуждали эту тему со своими ближайшими друзьями, возможно, они успокоили вас, настаивая на том, что вы хорошо выглядите, но все же вы не видите, что они делают. И как ты узнаешь, что они просто любезничают? В вашем сознании ваши недостатки слишком сильно выделяются. Так как же вы можете определить, привлекательны ли вы, даже если не считаете себя таковой? Вот шесть признаков того, что вы действительно привлекательны, даже если вы так не думаете. Во-первых, когда вы смотрите на свои фотографии, сделанные несколько месяцев назад, по сравнению с нынешними, вам кажется, что тогда вы выглядели лучше. Вы когда-нибудь просматривали свои социальные сети только для того, чтобы наткнуться на свою фотографию месячной давности с друзьями? Вы делаете двойной дубль, потому что на удивление выглядите лучше, чем вам казалось в то время. Я совсем не так уж плохо выгляжу, думаете вы, но потом вы не можете удержаться и внимательно рассматриваете вчерашнюю фотографию. Исследование 2010 года, проведенное психологом Талы Яль и ученый-бехевиорист Николас Эпли, обнаружили, что со временем человек, скорее всего, будет воспринимать себя более абстрактно, подобно тому, как другие могут воспринимать свою внешность. Исследователи сфотографировали участников, а затем попросили их оценить их внешность, основываясь на том, как их могут оценить другие. Некоторым испытуемым сказали, что их фотография будет оценена другими в тот же день, в то время как другим сказали, что фотографии будут оценены месяцами позже. Те, кому сказали, что их фотографии будут оценены через несколько месяцев, были более точны в том, как их воспринимали другие. Это может быть связано с мыслью о том, что они представили себе достаточно времени между ними и суровыми суждениями, которые они чувствовали о себе во время съемки. Эти суровые проверки не кажутся такими уж важными через несколько месяцев, верно? Так что это может быть небольшим способом получить некоторое представление о том, насколько вы привлекательны для других. Посмотрите на фотографию, сделанную несколько месяцев назад, и на фотографию, сделанную сейчас. Стали ли вы менее критичны к себе, оценивая более старую фотографию? Объяснение «И я, ли, и Пли заключается в том, что вы лучше поймете, насколько вы привлекательны, когда пройдет достаточно времени с момента, когда была сделана фотография. Во-вторых, некоторые люди рядом с вами кажутся нервными или не такими, как все. Когда вы находите кого-то симпатичного, часто ли вы нервничаете? Или, может быть, у вас нет слов, и вы в восторге от того, насколько они привлекательны? Хотя это может случиться и с другими, если они тоже сочтут вас привлекательной. Они могут даже вести себя неловко рядом с вами, потому что ваша красота заставляет их нервничать. Если вы заметили, что они ведут себя неловко или по-другому рядом с вами по сравнению с другими, возможно, вы им просто нравитесь. В-третьих, вы получаете много сообщений в социальных сетях. Вы только что опубликовали свои селфи в социальных сетях, и теперь шлюзы открылись для случайных запросов в друзья и кокетливых сообщений. Кто эти люди? И почему они посылают тебе сообщения из ниоткуда? Скорее всего, другие находят вас очень привлекательной, основываясь на ваших последних сообщениях в социальных сетях, и некоторые из них не могут не отправить вам сообщения в надежде, что они вам понравятся в ответ. В-четвертых, вы ловите на себе их пристальный взгляд. Вы замечаете, что другие смотрят на вас? Может быть, вам кажется, что у вас что-то на зубах, или, может быть, на ваше лицо приземлился жук. Вы думаете о самых разных сценариях, но, возможно, они просто считают вас привлекательной. Подумайте об этом. Когда мы находим кого-то красивого, все, что мы хотим сделать – это бросить на него еще один быстрый взгляд. И, возможно, этот взгляд становится неловким взглядом. Так что будьте уверены, в ваших зубах, скорее всего, ничего нет. Их глаза просто смотрят на ваши глаза, а не на ваш рот. Или, может быть, они тоже смотрят на ваш рот. И, в-пятых, вы не получаете много комплиментов, когда их ожидаете. Некоторые люди просто не делают комплиментов тому новому знакомому, которого считают наиболее привлекательным, просто потому, что предполагают, что знают. Некоторым может показаться, что они не хотят дополнительного внимания и что слишком много комплиментов могут показаться раздражающими. Но если все предполагают, что вы слишком привыкли к комплиментам, они могут и не делать их. Просто потому, что вы не получаете комплиментов, это не значит, что вы не привлекательны. Так ты считаешь себя привлекательной? Будете ли вы прокручивать свои старые фотографии, чтобы увидеть, как вы относитесь к ним сейчас? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Помните, даже если вы не считаете себя самым привлекательным человеком в комнате, знакомая фраза «красота» в глазах смотрящего звучит правдиво каждый раз. Итак, посмотрите, что у вас хорошего не только снаружи, но и внутри. Некоторые довольно привлекательные черты, которые вы скрывали, да? Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, спасибо, что посмотрели.